Все технически, значит, э, паузы у нас закончились. Надо от Ксении еще да? Итак, значит, у нас на повестке дня хочу напомнить регистрация, либо в регистрации кандидатов в Напомню, ранее к нам поступили э, ксерокс, ксерокс. Раз, два, Зачем ему отдавать? Он у нас уведомления оставляет. И все. Сделай еще и не Зачем ему отдавать? Лучше, чтобы у нас тоже было. Да. Итак, значит, соответственно, документы поступили, были рассмотрены рабочей группой. Значит, двух кандидатов мы уже рассмотрели. Переходим, зановляем заседание, переходим до рассмотрения другого кандидата. Соответственно, вот у нас по списку который представил у нас в соответствии с законом все необходимые документы на выдвижение и регистрацию в качестве кандидата в депутата в проведению выборов на муниципальное образование Самсоневское. Соответственно, рабочие группы были рассмотрены данные документы, были проверены соответственно их наличие, правильность оформления. И рабочие группы, данный кандидат является у нас обчак Мария Михайловна, она сегодня присутствует на нашем заседании. Значит, кандидат был выдан от политической партии ⁇ Единая Россия ⁇ все необходимые документы от партийного объединения также были представлены, ну, и от самого кандидата, подтверждающего его возможность да, вот, получить данную регистрацию при проведении выборов, также были соответственно, получены. Ну, и вот находится уже перед нами рабочие группы данные были исследованы. И, соответственно, рабочая группа рекомендует зарегистрировать данного кандидата в качестве кандидата депутаты. Проведение выборов э, муниципальное образование, муниципальный опыт Самсонинска. Вопросы, дополнения замечания есть? Дополнение. У нас общий, мы, поскольку у нас мы стали это обсуждать в перерыве, поскольку у нас нет э, ни списка, ни проектов решений. Можно узнать? У нас вы показали только то, что у нас 14 человек сегодня посмотрели, Правильно? Можно мы? со списком хотя бы ознакомиться фамилией, сочинкой продвижения. Я не знаю, кого мы сегодня рассматривали, нет. я объявляю. Вы заметили, я объявил, соответственно, да, я кандидата, его а, субъект выдвижения, значит, все документы, которые были представлены в соответствии с законом. Значит, рабочая группа работала, исследовала данные документы, проверяла, изучала. У вас вопросы по данной кандидатуре есть? Ну, понимаю. Значит, данные проверочные мероприятия, да, они уже были проведены рабочие группы. На заседании комиссии мы, мы утверждаем проект решения. Значит, проект решения данной рабочей группы заключается в том, чтобы зарегистрировать данного кандидата в качестве кандидата в депутаты. Еще вопросы есть? Можно ознакомиться? Я не хочу голосовать, не видно ничего. Так, Я не знаю, что там есть. А что Я там. Я понял. Значит, коллеги, имею право, на это как член СИП. Да, вы имеете право. Если в... есть время, мы можем иметь перерыв, не заседания вы можете ознакомиться с документами территориальной комиссии. На заседании территориальной комиссии мы, соответственно, принимаем решение по повестке дня. Значит, хорошо. Я хочу, чтобы данный вопрос решили все члены комиссии. Значит, коллеги, у нас рабочая группа работала, исследовала документы. Соответственно, э, пришла к определенным э, выводам и решениям по кандидатам. И на сегодняшнем заседании мы уже рассматриваем проект решения. А не проводим проверочные мероприятия э, по данным документам. Я хочу, чтобы все э, коллеги высказались да, по этому поводу и проголосовали. Э, будем ли мы, соответственно, на заседании заново рассматривать и проверять все документы. Секунду, а да, мы... секундочку, секундочку, секундочку. Мы не рассматриваем не проверяем документы. Да? Мы, как члены ТИКа, ознакомлюсь с ними. Летим Летим Стал, И поэтому, секундочку, можно закончить? Я понимаю, что у нас организационно никому не охотятся, поскольку, поскольку мы не знали ни списка, еще раз повторюсь, ни проекта решения. Я не знаю, кого мы сегодня утверждаем, а кому отказываем. И не знаю, что там в документах. Если там все в порядке у данного кандидата, как я говорю буквально минуту зайдем. И там действительно все в порядке. Нет смысла, давайте с одним ознакомьтесь. Поэтому не или знаете, объявим... что не работаете в комиссии. Вы меня сами проголосовали, чтобы меня не включать в вот, рабочего. А когда вас включали, вы не работали. Да, и, коллеги, секунды, все. Секунды. Значит, успокаивайся, Виктор, секунды. Виктор. Секунды. Это не предмет. Мне. Олег Владимирович, это не предмет для голосования. Да, отказывать или присваивать мне право знакомиться с документами комиссии. И тем более по вопросу, за который я голосую. Я этих документов не видел. У меня есть столько же оснований дверей, сколько и не дверей рабочей группе. Так вопрос не стоит. Я хочу ознакомиться с этим документом. У нас есть варианты. Вот давайте послушаем. У нас есть варианты. Либо мы объявляем, поскольку я не знаю даже списков о них. Мы можем увидеть еще один технический перерыв. На там, 15 минут мы с ними познакомимся. И все члены комиссии, и члены рабочей группы, и члены рабочей группы смогут принимать объективное, обоснованное для себя решение. Раз вверх. Мы можем ускорить это ознакомиться, например, с одним. Да? Быстренько и узнать, за кого мы сегодня голосуем за отказ и за прием. И таким образом сократить время. Выбирайте, решать. Просто так голосовать не знаю. Я впервые, так сказать, слышу, я видел эти фамилии в общий список только на сайте газов Вот у меня есть общий список, там 35 человек. За кого мы сегодня голосуем? Что там? Я понятия не имею. Как я вам поднимать ну, ну, Да, успокоились да, все, дайте высказаться. Спасибо, высказать. все? я все? закончу. Значит, коллеги, значит, еще раз напомню, у нас есть рабочая группа. Рабочую группу утвердили, выбрали на заседании комиссии. Не доверять данной рабочей группе, она, собственно говоря, и была создана для того, чтобы работать, проверять, соответственно, документы. И представлять на заседании комиссии проекта решения у нас нету. Но от Виктора Густавовича поступили данные предложения. Значит, я ä, прошу голосовать. Если ä, вы согласны и хотите поддержать данное предложение Виктора Густавовича, то ä, голосуйте я за. Ставлю на голосование. Ну, Кто да, за предложение Виктора Густавовича? Прошу вы руки. Давайте еще раз вы, вы только что озвучили его. Кто я за, замуж за замуж. Э, предложение Виктора Густавовича? Поднимите руки. Да. Кто против? Все. Итак, коллеги, возвращаемся к повестке дня. Значит, у нас на голосование кандидатура Робчак Мария Михайловна. Значит, еще раз напомню уже в какой раз, да? Соответственно, данные документы были изучены, проверены рабочей группой. Рабочая группа представляет на заседании комиссии проект решения о регистрации данного кандидата в качестве кандидата в администрации выборов. Вопросы, дополнения замечания еще есть? Нет. Значит, кто за, кто против, кто воздержался. Спасибо большое, вы зарегистрированы. Получите уведомления о вот, соответственно, Если не сложно, Загородников Александр Геннадьевич пригласите. Нет, нет. Печать. Печать не надо? Печать осталось там. Не надо. Это у нас остается. мы разведали. Угу. что до да, завтра прийти. Идем. Да. Все, спасибо, да. до свидания. Да, до свидания. соответственно сократить также у нас соответственно данная кандидатура здоровья александр геннадьевич можете, проходите да александр да, геннадьевич я. да я проходите соответственно данный кандидат сегодня присутствует на заседании комиссии на данный кандидат представил разбирательную комиссию документы сейчас идет заседание Да-да, я сейчас заседаю. Итак, данный кандидат выдвинул по политической партии Единая Россия кандидатом. В соответствии с законодательством установлены сроки представлены э, пакеты документов на выдвижение и регистрацию. Э, данные документы были э, рассмотрены на заседании рабочей группы. Э, соответственно, никаких вопросов и замечаний по конкретности, по достоверности, а также по правильности оформления данных документов выявлено нет. Поэтому рабочая группа рекомендует... Э, Соответственно, зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Загородникова Александра Геннадьевича. Вопросы о замечания замечаний есть? Нет. Ставлю на голосование вопрос о регистрации Загородникова Александра Геннадьевича в качестве кандидата в депутаты в выбора муниципального Великобритании Самсунинского. Кто за, кто против, кто не Поздравляю вас, Александр Спасибо, Геннадьевич. Держу. Получите уведомление. Соответственно, завтра необходимо будет прибыть в территориальную комиссию за решение решения и удостоверения да, регистрации у вас. время 12? 12? 12 Ну, все 10 я а, Сейчас все 10 Да. завтра во сколько еще раз? восход креще восход креще часов. креще часов, креще восход креще восход креще восход креще Да. Здравствуйте. Так, коллеги, значит, следующий вопрос. Заходите, Спасибо. Спасибо. В территориальную комиссию поступили документы от Женко Натальи Валерьевны, выделенной политической партией Единая Россия, а также необходимый пакет документов, ей был представлен для выдвижения и регистрации в качестве кандидатов в депутаты в соответствии с действующим законодательством. Данные документы также были рассмотрены на заседании рабочей группы были рассмотрены, соответственно, никаких вопросов, претензий по комплектности, достоверности, а также в правильности оформления установлено не было, поэтому рабочая группа рекомендует зарегистрировать Наталью Валерьевну в качестве кандидата при проведении выборов депутатов Государственной Думы Вопросы, дополнения, замечания есть. Наталья Валерьевна, ну, напомните, а когда был второй пакет документов? Значит, а, Виктор Густавович, у вас вопросы не к Наталье Валерьевне, да? а по данному вопросу есть? По данному вопросу я хотел бы узнать, когда был подан второй пакет документов. Так, я вам сейчас скажу. Наталья Валерьевна, вы помните? Да, помню, да. Какая, если не секрет? Пока я поднялся счищен. Значит, данный пакет документов был подан 28 июня. 28 июня 2019 года. Спасибо. Еще вопрос у вас будет, Нет. Спасибо. Итак, коллеги, ставлю на голосование вопрос о регистрации в качестве кандидата депутата, значит, проведения выборов в Муниципальный совет Самсоневская, Жукона, также, Вади. Жишко. Жишко, извините, да. Жишко, Наталья Валерьевна. Вопросы по полной замечания есть? Нет. Кто за, кто против, кто выдержал? Вы воздержались? Я воздержался. Я воздержался. Я из -за. Уведомление из-за. Уведомления включите, мы. пожалуйста. Дата. Время. Время. Время. Да, здравствуйте. Женщина. Ну, здравствуйте. Не, надо прибыть, получить соответственно. Приходите, да, до свидания. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Проходите, пожалуйста. Самуилову, Денисову. Пожалуйста. Всего доброго. Да, до свидания. Большая просьба, вы опять приближаетесь к Кулерово, на который все время занимается, там потом вода течет из-под вас. Из да. Значит, добрый день, заходите, присаживайтесь. Да, сейчас. Людмила Денисовна. Да. Итак, коллеги, рассматриваем следующий вопрос о регистрации в качестве кандидата с моим Людмилом Значит, соответственно, так же, как и предыдущие документы, в территориальной комиссии поступили необходимые для выдвижения и регистрации кандидат депутатов документов Людмилы Денисовны. Людмила Денисовна у нас представлена партией Единая Россия, вызвана, вернее, партия Единая Россия. Соответственно, кроме всех прочих документов есть все необходимые документы в соответствии с действующим законом. Также рабочие группы они были проверены, значит, соответственно, никаких нареканий, а также вопросов по содержанию, по, соответственно, их составлению рабочей группы не было. Поэтому рабочая группа рекомендует Людмилу Денисовну зарегистрировать в качестве кандидата в при проведении выборов. Вопросы выполнения замечаний есть. Нет. Уставное голосование вопроса о регистрации Людмила Денисовна в качестве кандидата депутата. Кто за, кто против, кто сдержался. Кто сдержался один. Соответственно, Людмила Денисовна мы зарегистрена в качестве кандидата депутата. Получить уведомление о получении завтра удостоверения кандидата депутата и по перерешению. Итак. 6. Мы времени. Итак, переходим к рассмотрению следующего вопроса о регистрации Пышкина Артема Игоревича в качестве кандидата в депутаты. Значит, соответственно, да. Пышкин, Пышкин, Пышкин, пожалуйста, Пышкин, пожалуйста. Значит, перейду с другими документами. Поступили документы на выдвижение регистрации в качестве кандидата депутата от Пышкина Артема Игоревича. Пышкин Артем Игоревич, у нас выдвинут партии «Единая Россия», так что предыдущие кандидаты. Соответственно, кроме того, Пышкинам в комиссии были представлены все необходимые на тот документы проходите, присаживайтесь. Добрый день. Данные документы были рассмотрены, исследованы на заседании рабочей группы, соответственно, никаких вопросов, претензий и нареканий по их составлению, по, соответственно, их наличию у рабочей группы не возникло, поэтому рабочая группа рекомендует Пышкина Артема Игоревича зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты при проведении выборов в муниципальном районе Самсоневской. Вопрос в договоре и есть у членов комиссии? Какой у вас, собственно? Давайте Итак, коллеги, еще вопросы будут? Нет. Ставлю на голосование вопрос о регистрации Пышкина Артема Игоревича в качестве кандидатов при проведении выборов в муниципальном районе Самсоневской. Кто за, кто против, кто выдержался, это единогласно. Получить уведомление завтра вам необходимо при жарить, а не. за удостоверением кандидата Кодинский. и за решением о регистрации в качестве кандидата. Итак, коллеги, переходим к следующему вопросу о регистрации в качестве кандидата главной Тамары Петровны. Тамара Петровна, пригласите, пожалуйста. Хорошо. Итак, соответственно, как и предыдущие документы, грубо Тамара Петровна, значит, лично в избирательной комиссии были представлены пакет документов на и регистрацию в качестве кандидатов депутата Нету Тамары Петровны. Нету. Прошу запросить. Значит, соответственно, данные документы были рассмотрены рабочей группой. Каких-либо вопросов и замечаний по их содержанию и составлению выявлено не было. Все они соответствуют действующему законодательству, а также требованиям и методическим рекомендациям по соответственно, представлению и составлению данных документов. Итак, встал на голосование вопрос о регистрации головиной Тамара Петровна в качестве кандидата в депутаты. Вопросы на полное есть? Нет. Кто за, кто против, кто возражался? Практически единогласно. Итак, следующий вопрос, Виктор Густавович, если бы уговорить, вот, коневец Михаил Сергеевич. Я А вы его видели? А я его не, не знаю. я не знаю. Узнаете? Просто, просто, просто. Нет. Нет. Да, Закройте, пожалуйста, Итак, коллеги, переходим к следующему вопросу о регистрации либо об отказе регистрации Каневец Михаила Сергеевича в качестве кандидата в депутаты при проведении выборов, мы с вами мы знаем, «Самсоневская». Значит, у Михаила Сергеевича в избирательную комиссию были представлены документы на выдвижение, а также регистрация в качестве кандидата в депутаты. Михаил Сергеевич у нас выдвинут партией «Единая Россия». Так? Вот, соответственно, кроме всего прочего, были представлены все необходимые документы в соответствии с законом. Рабочая группа проверила данные документы, исследовала и, соответственно, пришла к выводу о том, что они соответствуют для того, чтобы возможно было зарегистрировать Михаила Сергеевича в качестве кандидата в депутат. Вопрос дополнения, замечания есть? Нет. Ставлены на вопрос о регистрации, конечно, Сергеевича, кандидата при проведении выборов. Муниципальное образование, муниципального округ Самсоневской. Кто за, кто против, кто сдержался, практически единогласно. Вы зарегистрированы в качестве кандидата, получите распишитесь давление, вам необходимо завтра прибыть сюда в Сфедеральную комиссию и получить... Удоверение кандидатов в депутаты, а также решение по регистрации. Позовите, пожалуйста, Житомирского Алексея Александровича. Позовите Житомирского. До свидания. Да, на вами были представлены документы в избирательную комиссию? Совершенно верно. Представляли, да. Соответственно, вы в выдвижении с какой партией? Единая Россия. Единая Россия. Ну, коллеги, мы, соответственно, с вами будем сегодня рассматривать данный вопрос. Вот Алексей Александрович нам подтвердил, что он действительно выдвигался от партии Единой России и представлял необходимый пакет документов, который вот сейчас я держу в руках, и он рассматривался на заседании рабочей группы. Данные документы у нас э, представлены в полном объеме, соответственно, данные документы соответствуют действующему законодательству для кандидатов, выдвигаемых в качестве кандидатов депутаты по их составлению, по их наличию. Поэтому после э, того, как они были проверены, исследованы на заседании рабочей группы, рабочая группа рекомендует на сегодняшнем заседании членов комиссии зарегистрировать Житомирского Алексея Александровича в качестве кандидатов депутаты. Вопросы, дополнения замечания есть по данной кандидатуре? Нет. Ставим голосование вопроса о регистрации. Витоминский Алексей Александрович в качестве кандидата депутата по проведению выборов Муниципального образования Муниципального образования Самсонинская. Кто за, кто против, кто воздержался? Итак, Алексей Александрович, вы зарегистрированы, соответственно, распишитесь уведомления о регистрации. И, соответственно, завтра вам необходимо в территориальную комиссию для того, чтобы получить разрешение... А, решение, решение, да. Решение да. по регистрации и удостоверение да, кандидата депутата. Кому-то. Очень вопрос по доверенности может. Быть, я тебя... Нет. Нет. А что по почте, по Да, да, да, приходите. И пожалуйста, вот Костюшов Василий Евгеньевич, там. Если вы не придете, смотрите, то вам будет направлено по почте. Вообще, Адрес, который вы указали в заявлении. Подожди. Давай, Подожди. Ну, если вам несложно, да. объявите. Да, Пастюшов, может там э... спрят... Есть там где-то? Костюшов, Василий объявлю, где и, Может быть, Малый подошел. Василий Евгеньевич, я да. Итак, коллеги, соответственно, рассматривается следующий вопрос о регистрации либо о нерегистрации в качестве кандидата депутата в проведении в обед Василия Евгеньевича. Значит, соответственно, нет, да? Нет, спасибо. Итак, значит, в избирательной комиссии поступили документы о движении и регистрации Костюшова Василия Евгеньевича, который их представил лично да, в избирательной комиссии. Данный кандидат представлен партии ЛДПР. ЛДПР данные документы, соответственно, составлены по результатам их проверки надлежащим образом представлена в полном объеме соответственно рабочая группа рекомендует о регистрации Костюшова Василия Ильича в качестве кандидата в депутаты к сожалению он сегодня у нас не присутствует вот хотя был оповещен да? оповещали, оповещали всех оповещали. оповещали всех соответственно и в том числе Костюшова да? значит соответственно это его право, но мы должны рассмотреть данный вопрос. Вопрос дополнения дополнении замечания есть у в комиссии. Нет. Григорий Михайлович, вы чуть руку поднимаете? Ну я ЛДПР, я за ЛДПР голосую. А, вы уже голосуете. Я понял. <с> Итак, ставлен на голосование вопрос о регистрации Костюшова Василия Евгеньевича в качестве кандидата в депута при проведении выборов. В муниципальное образование, муниципальный округ, Самсонинская. Кто за, кто против, кто воздержался? Итак, значит, сейчас переходим к следующему вопросу. К следующему вопросу о регистрации, либо об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Первовского Владимира Сергеевича. Есть такой вопрос? Я его видел. Может, его? Позов. Сергеевич Первовский. Итак, коллеги, значит, на сегодняшнем заседании мы рассматриваем вопрос, как я уже говорил, о регистрации, либо об отказе от регистрации Первовского Владимира Сергеевича. Значит, Владимир Сергеевич у нас был выдвинут партией. яблоко Партия. Партия да. Соответствующие документы представлены. Кроме того, представлены э, иные документы да, для выдвижения, согласно тем подтверждениям, которые имеются в материалах. Значит, соответственно, данные э, документы были рассмотрены у нас на заседании рабочей группы. К сожалению, к сожалению э, имеются некоторые, э, значит, некоторые недочеты, да, э, а также нарушения, которые э, были допущены при представлении данным кандидатом документов значит сейчас на более подробно о данных нарушениях расскажет член нашей рабочей группы да, соответственно Гарталов Алексей Юрьевич я хочу чтобы все выслушали ну и соответственно потом уже приняли решение Алексей Юрьевич пожалуйста а можно уточнить Сейчас, одну секунду. Значит, у нас заседание проводит председатель, да, поэтому председатель предоставляет слово в соответствии с регламентом. Сейчас у нас на повестке дня вопрос о регистрации вас в качестве кандидата -депутата. Если у вас есть вопрос, вам будет предоставлено слово. Сейчас я предоставляю слово члену рабочей группы, Алексею Юрьевичу, он нам доложит, да, значит, по выявленным нарушениям, да, при проведении проверки по вашим документам. А затем мы, соответственно, выслушаем, в том числе, и ваши все вопросы, доводы и так далее. Алексей Юрьевич, прошу вас. У Владимира Сергеевича было ряд недочетов и нарушений. Значит, в пакете документов отсутствует диплом об образовании. Это статья 22.1. Нет уведомления о проведении... Ну, во всяком случае, у нас в комиссии нет уведомления проведения партийной конференции. Статья 29.4 под пункт Б. И в заявлении Владимир Сергеевич не указал свою квалификацию. Что требует закон. Статья 22.1. В соответствии с со статьей 27.2 это является нарушением. Таким образом, у Владимира Сергеевича три Нарушение. И рабочая группа, рассматривая данный процесс документов, предлагает комиссии не регистрировать данного предпринимателя в связи с нарушением. Все у вас, да? Григорий Михайлович. Я работаю на приеме документов. Сегодня Первовский Владимир Сергеевич принес 20, 10 часов 30 минут копию диплома. Вот. Я считаю необходимым комиссии поставить в известность. Кандидат, это статья 22, пункт 2. Кандидат избирательный венец вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которого предусмотрено пунктом 3 статьи 22 настоящего закона Санкт-Петербурга, Кандидат вправе представить его не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на которой должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. Данный это, сказать, документ представлен с нарушением срока, к сожалению. Так, у членов комиссии есть какие-либо вопросы? Есть. К члену рабочей группы или к Скажите, пожалуйста. По поводу по поводу диплома мы, кстати, отдельно, по поводу... Виктор первым... извините, я вас перебью. Вот у нас докладчик, со докладчиком был Алексей Юрьевич по вопросу. У вас вопросы к рабочей группе есть? Вот Рабочая группа, группа. Я вы. договорю, по результатам рассмотрения. Кандидату Владимиру Сергеевичу вы потом задаете вопрос. Давайте разделим эти две части. Сначала разберемся с рабочей группой, а потом с Владимиром Сергеевичем. Хорошо. В рабочей группе вопрос. оба комплекта документов предоставлялись до передачи полномочий типа Первый руками к соответственно за есть норма закона по которой мы за три дня мы как орган должны уведомить и недочет как не, он не, он не, не, не, секунду оба комплекта документа были переданы в окно самсоневская это по-другому а у нас кандидатов Сергей Ильич Путович. Оба комплекта документов. Я напомню, что данные документы были нам переданы от ИКМО Самсоневского после того, как на нас были возложены обязанности. Причем данные документы, я вот, хочу пояснить, молодых. вы уходили, да, они нам были переданы 4 июля, согласно акту приема передач. 4 июля Перовский был уведомлен после заседания рабочей группы о выявленных нарушениях. Кроме того, от вас на электронную почту вчера поступило письмо с просьбой сообщить вам о выявленных нарушениях, данные нарушения и о заседании, когда она будет проводиться, то есть сегодня. Значит, вам был, соответственно, дан ответ, и также направлен на электронную почту. Значит, соответственно, еще вопрос есть у вас, Алексей группы Рабочая группа, да, было направлено в... Правильно ли я понял? Просто уточним. 4 числа, когда были переданы документы из ОТМО в ТИК, был уведомлен письменной формой по почте. По почте, да. Тогда, собственно, вопрос, если в виде вопроса, что помешало воспользоваться другим средством связи с учетом того, что заседание у нас 6 между... Уведомлений мы заседания фактически один полный день, да? И мы трехдневный срок, в течение которого мы должны уведомлять, не выдерживали не по нашей вине, в связи с тем, что у нас так сказать, передали нам поздно, а мы должны и десятидневный срок выдержать, и трехдневную уведомление. Вот, судьба, что бы мешало воспользоваться другой формой связи, например, сотовым телефоном или электронной почты. Соответственно, в комиссии было принято решение о направлении почты. Рабочей ну, да, рабочая, рабочая группа. группа да. Так вот и вопрос, чем мотивировано это решение. Ну, решили так. Нич... Ну, что значит, решили так. Решили. Решили так Ну, решили. Да. Ну, решили, так. Ну, решили. Все. Вот решила рабочая группа, соответственно, какие-то основания были, да, зарегистрировать кандидата. Отказать, от... значит, чем-то руководствовали. Здесь тоже, чем. Чем, чем -то руководствовали? Я понял. Да. Я понял. Что у меня к рабочей группе больше вопросов нет, у меня есть кандидату вопрос. Да. А, И тогда, речь вам... надо сначала дать ему выступить. А потом уже к нему вопрос. Ну, как, как решить? У меня есть, значит, есть вопрос. Кандидат должен, так сказать, выступиться, а потом к нему уже вопрос. Докладчик, как бы. Ну, это да. более правильно. Без разницы, Я могу понять. Да, да, да, конечно. У меня вопрос, почему меня не уведомили в своевременном? И будет ли рассматриваться соответствующая жалоба, которую я сегодня предоставил не своевременным и не уместному уведомлению, потому что я писал а заявление. Я чувствую, я вас да. Смотрите. Вот ваши вот эти вот все вопросы, да, и, соответственно, когда будет что рассматриваться, вы можно зададите потом. Вот у нас сейчас докладчик был, член рабочей группы. Хорошо. Сейчас, секунду, я это говорю. Есть ли у вас вопросы по результатам проверки? Да. Вот, давайте с докладчиком сначала разберемся, вот э, Виктор Густавович все вопросы задал, соответственно, вот теперь вот от вас хотелось бы услышать. Хорошо. А вы видели мое заявление об уведомлении меня по электронной почте и телефону во всех вопросах, связанных с моим выдвижением? 4 числа то, что мы получили, такого уведомления, лично говоря, я сейчас не помню. Нет, есть. А почему вы проигнорировали это заявление? Ну, мы в данном случае не игнорировали, а Мы рабочая группа рассматривала вопрос, связанный с отсутствием или присутствием документов. я Вопрос ко мне, как члены рабочей группы, я рассматриваю ситуацию, связанную с, с соответствием документов, требованиям закона. Все остальные вопросы организационные принимает рабочая группа, так сказать, премиально, Есть председатель, да. Поэтому в данном случае вопрос э, в таком, там, ну, не совсем так. А кто принимал решение в формате уведомления? Коллегиально. Коллегиально. Ну, в смысле Четырех человек. В коллег... При этом не учитывалось мое заявление. Коллеги... Я правильно понимаю? учитывалось, да? Учитывалось. Но приняли решение уведомить вас с почтой. Хорошо, второй вопрос. У меня есть. Копия уведомления о конференции партии, на которой есть подпись члена рабочей группы. Кого? Избирательной комиссии, малма Самсоневская. Ф -ф Фамилия какая? По-моему, это она не а. Но ну, у нас сейчас в нашей нет, нету нет Шариповых, поэтому и документы нам не передавались конференции партии. Мы же под описи этому. Мы... Да. В офисе этот есть документ. Нет. Еще раз повторю, 4 июля по акту приема передач нам вот были В описи есть это документы. Вы послушайте меня. Значит, по акту приема передач нам были переданы документы. Да? Уведомление от партии, да, мы от ЭКМО не получили. Можно я там пояснение? Я правильно принял, прошу чтобы не вас? Нет, секунду, Виктор Густавович. Давайте, значит, будем последовательно, да? Значит, вы говорите об описи от ИКМО, сейчас, сек Секунду, я с вами Сергеевича. Значит, уведомление о выдвижении, соответственно, от партии, да, вот это вот уведомление, ИКМО нам не передавало. Хорошо. Почему тогда это должно влиять на мои документы, если их не выполнил свои обязанности? Потому что среди рассматриваемых документов, да, вот по вашей кандидатуре отсутствовал необходимый и полный пакет документов, среди которых должно быть уведомление. Я правильно понимаю, что ответственность за организацию процесса передачи документов из избирательной комиссии Мосамсоновская, тихун номер 22 лежит на вас, как на председателя комиссии. Нет. Кто ответственен за это? Партнер? Значит, согласно акту приема передач, одна страна передает документы, вторая принимает. Вот ТИ-22 была принимающей стороной, и она приняла документы от ЭКМО в том объеме, который нам передали. Вот среди этих документов не было вот этого уведомления, о котором вот нам сейчас рассказывал Алексей Юрьевич, и которое необходимо вам, было как кандидату. Я вкладывал своевременно. Слушайте, мы начинаем повторяться. Я, по-моему, ответил на ваш вопрос. Мы ответили на вопрос. Так, на секунду, Виктор Густавович. у вас еще есть какие-то вопросы, Владимир Сергеевич? Нет. Нету. Так, Виктор Густавович, вопрос. У меня к Владимиру вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, еще среди нарушений упомянуто отсутствие упоминания о квалификации, правильно я помню, в заявлении? И, И что-то еще было второе. Вот не по документам, а по... По составу сведений в самом заявлении. Квалификация. Нет, нет диплома. Диплома, диплома. Диплома документ. Да, да. Посудили, Нет уведомления, не было во всяком случае на момент рассмотрения документов. По, по, по партии документ. и вот именно про заявление. И в заявлении Откуда? не указана квалификация. А, по заявлению только вот этот момент. Да, по по только что остальное указано. А если понятно. вопрос, а, а как.. Как не указано квалификация, если не было диплома, в котором эта квалификация указана? Мы в данном случае говорим не о подтверждении, как такового, это отдельный разговор, при отсутствии диплома. Мы говорим о том перечне э, сведений, которые должны быть в заявлении. Угу. Квалификация выделена в отдельный пункт. я даже могу так сказать, зачитать, это а, вон, статья 22, пункта 1, я, что? Что это пункт Что? Я понял. Такого да, да, и о квалификации. Да. Вот этот пункт не был выполнен. Понятно. Утверждение ну, это уже второй вопрос. Владимиру вопрос. Вы, на, на, у вас есть, э, подавая документы, вы заявление подавали в Мурасамсониуске, верно? Да. Э, за, копия заявления, не опись, э, что оно присутствует, а сама копия этого заявления у вас есть? Оставалась... Нет, Нет. Еще раз. На мой вопрос, пожалуйста. Она существует у нас, да. Да? Э, Просто она у вас сейчас не с собой. Да. Того документа понятно. На, на память про квалификацию вы там указывали или нет? Там указано высшее образование, э, ну что, вид образования высшее, потом э, вот. наименование, учебного. наименование учебного заведения, да. дата выдачи диплома и номер диплома. Понятно. Вот есть заявление. Все требования выполнены. Да. Дата выдачи, номер диплома, ну, отсутствует только Понятно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, в то уведомление, <смех> <я> <смех> по... уведомление которое было отправлено вам по почте, э, вот как мы сегодня, 4 числа, вы получали, Я оно еще пока до вас не добровалось? По почте я ничего не получал. Понятно, ничего не получал. Скажите, пожалуйста, а в том письме, которое 4 числа отправлено э, Владимиру, ну, насколько мы знаем, 4 числа, поставили список замечаний. Там этот момент тоже уточняется, да. упоминается. Да. Верный, да. Все, спасибо, я понял. Итак, коллеги, значит, переходим к данному вопросу. Соответственно, уже необходимо нам проголосовать с учетом всех, соответственно, тех доводов, которые были у нас изложены членам рабочей группы, соответственно, непосредственно самим кандидатам, другими членами комиссии. Значит, соответственно, рабочая группа у нас рекомендует отказать в регистрации в качестве кандидата в депутаты при проведении выборов в муниципальном образование Самсонинско-Пиловскому Владимиру Сергеевича. Значит, прошу вас голосовать. Кто за? Вы за. Вы за? Если нет, за. Так, значит, кто против? Все. Итак, коллеги, кандидату Пировскому Владимиру Сергеевичу отказано в регистрации в качестве кандидата депутата. Владимир Сергеевич, значит, пишите уведомление, вам необходимо будет завтра прийти, получить решение и, соответственно, Но уже Протокол использовать. заседания смогут? Нет, протокол заседания вам не предусмотрено получать. Итак, спасибо большое, пригласите, пожалуйста. Прошу, Прошу, Прошу прощения, у меня есть предложение поставить на голосование следующий вопрос. Значит, поскольку тип действительно принимающий и по характеру нарушений а, значит, не указание квалификации несущественный не да счет основная претензия, да, это <къех> диплом предоставлен витора виктор, так, виктор уведомление вот закон вот закон лежит передо мной Э, Заявление указывается. Успокаиваемся. Итак, коллеги, успокаиваемся. Владимир Сергеевич, распишитесь уведомления. Наталья Николаевич, все, сидите, завтра он придет. Спокойно. Значит, соответственно, необходимо получить уведомление. Значит, мы первый вопрос, вернее, вопрос по кандидатуре Первовского рассмотрели. Теперь переходим к следующему вопросу. Мы не, не приходить к следующему вопросу, а поставить все связи с еще один вопрос. Насколько я понял, но... Значит, сказать... Владимир Сергеевич, вы свободны, да? данный нет, вопрос рассмотрен. Приходите завтра за решением соответствующей территориальной комиссии. Спасибо. Пригласите, пожалуйста, Петрова. Мы не сможем сейчас не Мы сейчас сможем... нет. нет. У кандидата есть, в случае отказа, есть возможность обратиться в суд, предоставит там соответствующие документы, и суд, мы не имеем права таких решений принимать, было или не было. Да а я не сегодня довносить. А он имеет право в суд обратиться, принести соответствующие документы, суд рассмотрит, решение, если суд считает необходимым, что мы обязаны эти документы принять. Да, Соответственно, мы. Итак, коллеги, спасибо. переходим не... к следующему вопросу. я, Итак, я значит, возражаю. Я возражаю. У нет. нас мы. Да, Петрову, да. спасибо. У нас ситуация. Значит, давайте соблюдать давайте. регламент. Давайте регламент. Соблюдать, регламент. Значит, по регламенту у нас рассмотрение вопроса. Значит, у нас сейчас следующий вопрос рассмотрение кандидатуры Петрова. Значит, все организационные... Я вопросы, об этом не знаю. Все дополнительные... Я вам сообщаю. У нас один пункт повестки. Я вам сейчас Правда? дополняю, да. Вот вот, а я вам, я вам сообщаю. Мы только что узнали о преступлении. А именно, но Самсоневская, на мой взгляд, возможно, умышленно уничтожил документы. Это 142-я статья УК. Нам об этом стало в заседании известно. Стоп, стоп, О, стоп, стоп. Стоп. Да, Григорий стоп. Михайлович, успокаиваемся я все. Значит, сейчас... давайте выскажется Привет. Виктор Густавович да, и продолжим наше заседание. Значит, Виктор Густавович опять нас вовлекает в базар, чтобы сорвать сегодняшнее заседание. Ничего подобного. И я прошу всех членов комиссии не, соответственно, не реагировать на данную провокацию, а подождать, так как у нас присутствуют представители СМИ. Да, Они, соответственно, будут фиксировать данное, все происходящее. Я прошу, чтобы Виктор Густавович высказался, и мы дальше продолжим наше заседание комиссии. Да. Поскольку у нас рассматривается регистрация и регистрация, то этот вопрос связан непосредственно с нашей повесткой. И так. Я очень коротко. В из того, что у нас есть в Украине есть опись, которая, которая есть у Перовского, и там есть этот пункт. Они, но сам его не передал что оно его утеряло, вероятно, тем самым прямо нарушил пассивные права, тра-тра-тра, поскольку это основа для нашего отказа и только что принято вами решено. Таким образом, на мой взгляд, нам стало известно, да? ну, как минимум, о поводе для проверки. Поэтому суть вопроса. Прошу поставить голосование, пользуясь своим правом, вносить вопросы, ставить их на голосование, проголосовать об обращении правоохранительный органы да, с вопросом по поводу нарушения прав, да, нарушения 142 статьи сотрудниками Му Самсоневского, хранивших и передававших документы те 22 с заявлением о проведении проекта. Виктор вам только что, Алексей Юрьевич? Юрий Александрович, можете помолчать? Все, спасибо. Вопросы есть еще, Виктор Густавович? Нет. Нету. Итак, коллеги, прошу голосовать. Кто за для того, чтобы обратиться в следственные органы по тем доводам, которые указывает Виктор Густавович? Кто за? Поднимите руку. Кто против? Итак, коллеги, продолжаем нашу повестку дня. Итак, следующий вопрос о рассмотрении кандидатуры Петрова Тимофея Васильевича в качестве кандидата в депутаты. Неправильно я сформулировал предыдущее предложение Виктора Густавовича. Кто за о включение данного вопроса в повестку дня да, с целью обращения в следственные органы? Прошу переголосовать. Кто за? кто против включения дополнительного вопроса в повестку дня Да, извините, есть, я неправильно да. да, процедурную не <coughs> Итак, переходим к следующему вопросу в повестке сегодняшнего дня о регистрации, либо об отказе от регистрации Петрова Тимофея Васильевича. Значит, соответственно... Симофеем Васильевичем лично в избирательную комиссию муниципального образования Самсоневская, сейчас я посмотрю подтверждение, да, действительно, был представлен полный пакет документов на выдвижение и регистрацию в качестве кандидата в депутаты. Значит, данный пакет документов, собственно говоря, как и предыдущего кандидата, нам был передан от избирательной комиссии муниципального образования по акту приема-передач. Значит, он был рассмотрен на заседании комиссии. Соответственно, о, извините, на заседании рабочей группы. И рабочая группа выявила некоторые недостатки да, и нарушения в наличии и оформлении некоторых документов, да, которые обязательны для представления кандидата в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в депутаты. Значит, какие нарушения нам сейчас были выявлены, доложит член рабочей группы Алексей Юрьевич Горталов. Соответственно, к сожалению, Петрова нету, могли бы ему задать вопросы, но ограничимся той ситуацией, которая у нас есть. Кристина Юрьевич, прошу Значит, У кандидата к Петрова Тимофея Васильевича были выявлены следующие нарушения и замечания. Первое замечание связано с, тоже, с отсутствием уведомления партии, так как это, это партия Яблока выдвигала пункт статья 29.4 подп. И э, рабочая группа не обнаружила на первом финансовом отчете подписи кандидата, что тоже является нарушением с точки зрения недополненного документа. В остальном пакет документов соответствует требованиям законодательства. Рабочая группа, рассмотрев данные замечания, считает, что в соответствии в первую очередь с первым пунктом отсутствия уведомления партии отказать данному кандидату в регистрации. Итак, коллеги, значит, вопросы дополнения замечания к члену рабочей группы, ну, либо к рабочей группе, есть у членов с комиссии? Есть. Алексей Ильич, мы также 4 числа почта ну, Мы рассматривали, как только получили, все было направлено почту, я просто уточню. Да, да. Понятно. Соответственно, еще В вопрос выполнения, замечания будут у членов комиссии? Еще, короткий вопрос, я правильно понимаю, что тоже по акту передано ну потому что у меня тоже вот Видимо все это есть, есть. понятно. Еще То, раз, мы рассматриваем так. тот пакет документов. Я понимаю, к этому вопросов нет. Я понимаю. Итак, коллеги, ставлю на голосование вопрос о отказе Петрова Тимофею Васильевича в регистрации в качестве кандидата и депутата при проведении выборов муниципальное образование, Муниципального образования Муниципального образ Самсоневской. Кто за, кто против, кто воздержался? Практически единогласно. Итак, коллеги, переходим к следующему вопросу о регистрации, либо об отказе в регистрации в качестве кандидатов депутата э -э, Барина Наталья Наталья Юрьевна, да? По-моему, она, она, она была. Не Я была. ее видел. Итак, бла -бла, соответственно, бла -бла. данный кандидат является у нас самовыдвиженцем. Э -э кандидатом. Были представлены в избирательной комиссии муниципального образования Самсоневская необходимые документы на выдвижение и регистрацию в качестве кандидата и депутата. Кроме того, соответственно, был представлен... А что вы делаете? Вы снимаете? Да. А почему вы не уведомляете членов комиссии? Зато что вы производите Я буду производить съемку. надо уведомлять телефон, предупредить, а потом же производить съемку. Я буду производительным. Выключите телефон, уведомите комиссию, предоставите. Я уведомляю комиссию, сейчас выключаю Так, все, продолжим наше заседание, коллеги. Итак, как я сказал, поступили все необходимые документы от Барины Натальи Васильевны в КМО Самсоневская. Ей был представлен пакет документов на выдвижение и регистрацию в качестве кандидата в депутаты. Соответственно, данные документы по акту приема передач нам были переданы ИКМО САМСОНЕВСКАЯ. после чего незамедлительно рабочей группой было проведено заседание. На этом заседании были установлены ряд нарушений по представленным документам. Значит, соответственно, какие-то были нарушения нам сейчас доложат члены нашей группы, Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич, прошу. При рассмотрении пакета документов кандидата Баринова и Натальи Юрьевны было выявлено следующее нарушение. В пакете документов на выдвижение отсутствовала справка с места работы статья 27 пункт 2 и статья 22 пункт в пакете документов на регистрацию отсутствует в финансовом отчете отсутствует подтверждение об источнике его формирования статья 27 пункт 3 под пункт Б. в связи с отсутствием данных сказать, документов это является основанием для отказа в регистрации Рабочая группа предлагает отказать от регистрации Баринова Натальи Юрьевны. Итак, коллеги, соответственно, член рабочей группы доложил о проделанных и выявленных ошибках, да? Соответственно, у членов комиссии будут какие-то вопросы дополнительные? Да. При дежурстве в 11 часов Баринова Наталья Юрьевна принесла справку, копию, вернее, справки с места работы которую я принял здесь в одиннадцать часов. И где же подтверждение о принятых документах ИКМО Самшоневское, которым не указана эта справка? Значит, должен довести до сведения членов комиссии. В соответствии со статьей 27.2, в случае отсутствия копии какого-либо документа, представленного, которым, представление которого предусмотрено пунктом 3 статьи 22, кандидат вправе предоставить его, но не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. Данная справка представлена с нарушением данного слова. Да, коллеги, хотелось бы вам пояснить, соответственно, Елена Федоровна, Елена Федоровна слушайте, значит, кандидатам была представлена справка с места работы, значит, как я уже упоминал ранее, после того, как документы были получены от ИКУМА Самсоневского, да, мы сразу же созвали рабочую группу, стали проверять документы, значит, в том числе, в том числе, были выявлены нарушения, то есть отсутствовала данная справка в пакете документов Бариновой, в связи с чем Бариновой было направлено извещение о том, что у нее отсутствуют данные документы. Теперь внимание, значит, Натальи Юрьевны, да, представлена данная справка в территориальную комиссию. Значит, данное извещение до нее дошло. Вот, предыдущий э, кандидат нам утверждал, что данное извещение до него не, не дошло. Значит, он лукавил в чем. -то. А можно я скажу? Сейчас вам будет предоставлено а, слово. Значит, э, мы с вами все правильно сделали, я имею в виду рабочая группа, пошла по верному пути в соответствии с законом, известила кандидата о выявленных нарушениях, ну и соответственно этому подтверждение данный документ, который был представлен в избирательную комиссию, но к сожалению, с нарушением э, сроков. Да? Вот. Я хочу, чтобы все члены комиссии вот, обратили на это внимание, да? ну и, соответственно, при принятии решения, в том числе, руководствовались данным обстоятельством, потому что э, уже не в первый раз пытаются дискредитировать работу территориальной комиссии, рабочую группу данной комиссии, даже сами члены комиссии, но, к сожалению, факты, и обстоятельства говорят сами за себя. Итак, еще вопросы к члену рабочей группы, либо в принципе рабочей группе территориальной комиссии есть у членов комиссии? Есть. Я правильно понимаю, что э, поскольку Наталья Петровна, Нет, Юрия, я Юрия. Наталья Юрьевна самодвиженец, она сдавала подпись. Да. Она сдавала подпись э, в, уже в МО, в МО еще, в или уже в ТИК. За комок, за комок, все комок, документы, комок, документы были мы четвертый число получили правильно я понимаю, что в подписи нет подписным листам претензий у нас нет, все было нет. А, я правильно понимаю, что мы уведомляли э, возможно, это не к вам вопрос к э, Александру Артемовичу мы уведомляли Наталью Юрьевну о сегодняшнем заседании да рабочей группе не нет вопросов нет вопросов еще у членов комиссии есть вопросы? Наталья Юрьевна, у вас есть вопросы? У меня есть вопросы, каким образом вы меня уведомляли, потому что уведомлений я не получала. Почтой. Еще вопросы. От есть? какого мне числа было отправлено уведомление? Почтой. Да. Я просто писала в заявление, чтобы мне э, в случае каких-то э, необходимости нужно донести документы чтобы были соблюдены все избирательные права. Мне нужно было, чтобы мне написали на электронную почту. Вы просили, правильно? Да, я просила, это было в заявлении, в документах. Ну, комиссия отправила вам а, извещение почты. Судя по тому, что вы принесли, значит, извещение дошло. Итак, Нет, у вас я, извещение, есть? я вам еще раз говорю, что не дошло, я до сегодняшнего дня еще да. извещение получила. Угу. Еще, а, когда у меня принимали документы 20 июня, Член избирательной комиссии под фамилией Аналина, она указала копию справки с места работы. Вот ее первая опись, вот фотографии первой описи, посмотрите, пожалуйста. И там седьмым пунктом указана справка с места работы. А вот у член избирательной другая. комиссии... Вот у нас, извините, у нас другой Я момент. вам объясню, там она просто другой. переписывала э, опись. Член избирательной комиссии сначала указала 7 пунктов, 7 документов было. Она там ошиблась, и копии паспорта было три листа, а не 2, как она указала. После этого она переписала, и опись составила вот тут, где она не указала, седьмым пунктом копию а, справки. Я это увидела сегодня утром. Просто стала сравнивать опись, которую она составила, там время указано а, в 15.30 Опись, которую вы держите, это время 16, по-моему, 17 минут, то есть она 45 минут переписывала эту опись, и в конечном итоге она один пункт не указала, хотя справка была предоставлена. Все? Да. Еще какие-то есть вопросы у вас? У меня больше нет. нет. Итак, коллеги, значит, хочу еще раз напомнить, что 4 июля к нам поступили документы кандидатов, в том числе и по баню. Вот э, в таком виде, да, и вот с таким вот подтверждением о принятии документов, пакета документов, прошу ознакомиться, да, соответственно, поступила э, э, территориальная избирательная комиссия. И территориальная избирательная комиссия работала с теми документами, да, и с тем подтверждением, которое у нас было. Хотелось бы, сейчас, секунду, хотелось бы задать вопрос. Наталья Юлина, это ваша подпись? А, а как называется этот документ? Мы не знаем, как называется. Нам нужно с принести нарушения. этот документ. Он может быть различный, этот документ. Я предоставляла выписку. выписки. Нет, выписки выписке указывается просто, что на, на счет наступила некоторая сумма денег. А источник его в выписке не указывается. Эти деньги могли э, поступить откуда угодно, в том числе и э, незаконным способом, что запрещено законом. Вы эти деньги израсходовали частично. Поэтому у комиссии возникает предположение, что, может быть, вы израсходовали израсдовали не незаконные средства, так как у вас нет подтверждения То есть я не предоставила документ внесении этих денег, ну, правильно я понимаю? Приходный вот этот да. кассовый орган. Да, да, да. Я поняла, просто так как я не получала вашего уведомления и не смогла донести эти документы.. Дай. Второй пакет документов Юрий Александрович. Александрович, Итак, это еще это вопросы будет. есть. Итак, ставлю на голосование вопрос об отказе Барина Натальи Юрьевне о регистрации в качестве кандидата в депута муниципального образования муниципальный округ Самсонинского при проведении выборов шестого созыва. Кто за, кто против, кто воздержался? Практически Прости. единогласно. Итак, спасибо Натальи получить уведомление о получении завтра вами. Копии решения, соответственно, ноль шесть ноль Нет, нет, так все, да, да? нет, нет, если есть да. Объем уведомления которые которое мне высылали, почтой, его можно получить? Итак, э -э -э пишите, пожалуйста, за уведомление у нас. Заседание комиссии, да, и мы, соответственно, дальше продолжим ее. Спасибо. Да, уведомление, которое вы почтой доставили мне тогда. Почтой, Спасибо большое. Нам нужно продолжать заседание комиссии. Вы нарушаете избирательные права, всего мы его держать. Разрешите нам продолжить. Разрешите нам продолжить заседание комиссии. Итак, коллеги, повестка дня исчерпана, мы рассмотрели всех кандидатов, которые представили документы, вернее, которых нам передали, да, соответственно, избирательной комиссии, у которых подходил срок рассмотрения, соответственно, их представленных документов, в соответствии с федеральным законом, это 10 дней. Вот, поэтому всем спасибо, на этом заседание комиссии окончено. И у нас будет сейчас очень плотно проходить заседание комиссии, потому что срок за сроком, и, соответственно, необходимо будет работать в этом направлении. И чтобы все ну, чутко откликались, да, поэтому заседание комиссии окончено. Уважаемый представитель средств массовой информации, можно выключать вашу...